Предприятие Даугопилса произвело лизинговую закупку трех новых микроавтобусов Эвеко словацкого производства, которые вступят в строй уже через неделю. Это абсолютно новый транспорт, не имеющий пробега, заказанный специально для Даугопилса, чего не происходило уже около 20 лет. Потребность в современном общественном транспорте остается актуальной задачей для Даугопилса, так как старые автобусы не только затратны в плане эксплуатации, но и не всегда доступны для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или родителей с детскими колясками. Новые микроавтобусы, располагающие 22 сидячими местами плюс платформой, ориентируются цены на эти группы населения. Кроме того, они оснащены камерами видеонаблюдения, видеорегистраторами и счетчиками учета пассажиров, что удобно для статистики и контроля проданных билетов, и важно не только в рамках ситуации с COVID-19. Умная электроника также облегчит работу водителей. Далгопил Сатексма старается эффективно использовать средства, комбинируя большие и малые автобусы на разных направлениях. Новые микроавтобусы не будут привязаны к конкретным маршрутам, Граждане горожане смогут попробовать их уже в начале июня. В июне приятная новость ожидает и тех пассажиров, которые используют автобусы для перемещения в окрестно Даугупилса и на региональных маршрутах. Все Даугупилса автобусу парк закупило 35 автобусов большой и малой вместимости, которые должны прибыть в два этапа – в середине и в конце следующего месяца. Новые транспортные средства существенно обновляют городской автопарк, повысив уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.